Казанский федеральный университет и итальянский университет Мессины подписали соглашение о реализации совместной образовательной программы, которая начнется с 1 ноября текущего года. Аспиранты высшей школы ИТИС Казанского федерального университета смогут обучаться в Италии по программе «Киберфизические системы». В свою очередь Казанский федеральный университет примет аспирантов из Мессины, которые смогут учиться по направлению «Информатика и вычислительная техника». Аспиранты, которые обучаются в Казанском университете, часть времени будут проводить в своем университете. Это около шести месяцев. И часть времени – это тоже около шести месяцев заниматься исследованием в лабораториях Мессинского университета. Итальянский университет начал свою работу в 1548 году. В учебном заведении работает 11 факультетов. Сейчас там учатся около 40 тысяч студентов. Подобные программы уже существуют, например, с университетом в Гонконге, с американским университетом. Но такого рода это первый проект. И так как уже было подписано соглашение о сотрудничестве с КФУ, мы решили работать над этим проектом именно с вашим университетом. Аспиранты смогут защитить диссертацию как в Италии, так и в Казанском федеральном университете и получить два диплома. Высшая школа информационных технологий и информационных систем – это такое, на самом деле, новое начинание, где работают в основном молодые ученые, которые заинтересованы в исследованиях, разработках и в развитии новых технологий. Арина Михайлова, Универньюс.